Виаргон номер 15. Виаргон номер 15. Это тот виаргон, который творит чудеса, особенно при язвах желудок, желудка, хронические гастриты, язва 12-перстной кишки. Да? Это просто запоры тогда. Да? У кого геморрой, это очень распространенная это уже проблема. Да? Ко мне люди часто очень с ней обращаются. Я при геморрое, если надо, я скажу отдельно. Так вот, у нас в Омске двое мужчин ушли от операции, они готовились к операции, у них, было, у них была, сейчас я скажу, язва желудка открытая, да? и у одного человека, у одного мужчины, более молодого, за четыре дня восстановился полностью желудок, а у другого, который постарше, за три дня восстановился. И они как, как раз глотали вот эту вот, ну как, пешка ее называют, да? Зонг глотали и врачи были в шоке, что у них полностью восстановился желудок. А у них не было денег на другие гиаргоны, и они прокапывали просто 15 ЖКТ. Вот. А поэтому, если у вас есть знакомые, у кого проблемы с желудком, обязательно гиаргон номер 15. И желательно а, вы можете даже делать его, добавлять в водичку. Пейте всегда много воды. А вода это жизнь, вода она очищает Посуду мы тоже моем водой, также и органы внутренние, это очень влияет. Вода, конечно, в сочетании с нашими флоревитами, это просто такая машина запускается.